Привет, аудитория. 26 февраля, в воскресенье, пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной убойные ночи UFC. И в, на очереди у нас главный бой самого карда турниров в полутяжелой весовой категории между Никитом, Никитой Крыловым и Райаном Спеном. Райан Спен 31-летний боится США, провел он в профессионалах 28 боев, в одном из которых одержал победы. Ну, на данный момент находится он на 10 месте в списке дивизиона, но будь Спен умнее мог бы войти в топ-10 гораздо раньше. Повлияло на это обидное поражение Джонни Уокера, где Спен выглядел предпочтительнее, но допустил ошибку при переводе и отлетел от локтей Уокера. Хотя на протяжении боя, еще раз повторюсь, выглядел гораздо интереснее своего оппонента. В противостоянии с Энтони Смитом совсем было много ошибок и недоработок. Плохо выглядел Спэн в стойке. Непонятно зачем, забрав у Энтони спину, протащил того по всему октагону и отпустил, когда ну забрал спину, поднял, протащил по, по всему октагону, опустил, когда можно было перевести и не тратить силы на бесполезную работу в качестве грузовоза. Два раза Смит потрясал Спена. Валял он его в партере, и в итоге, ну, валял не, просто, не потому что переводил, в принципе, Спен, Смит потрясал, Спен там садился на жопу, спасался в партере, ну, и Смит его там возил, пытался там один или два раза накинуть болевой, но в итоге все-таки он задушил Спена. Райан боец преимущественно ударного стиля, но за счет своей мощи может и перевести, хотя это не является его сильной стороной. Имеет он отличные антепрометрические данные, которые не всегда удается применять из-за понятных только спену причин. Есть также проблемы у Райана с кардио и с выполнением поставленного геймплана. Но Райан обладает просто пушечным ударом, что частенько сглаживает его недостатки уже в. В первом раунде, отправляя оппонента в нокаут. В крайних двух боях одержал досрочные победы. Первая с Куцелабой, которая, которого он задушил гильотины, но в этом бою мы увидели огромные пробелы в борьбе с Пэна. Куцелаба его переводил три раза без вообще особых проблем, Но Райан быстро вставал, что можно взять на заметку. То есть удержать его в партере, по крайней мере, слабее не, не удалось. А также Спен может быть опасен при сближении в партере, имея в своем арсенале хорошую отточенную гильотину, которую он завершил немало поединков. Ну и во, второе, во втором бою победил он Доминика Рейса нокаутом, который, вероятно, всего уже никогда не восстановится после проигрыша Джонсу. Вот. Как. Как-то так. Его оппонент Никита Крылов, ему 30 лет, это боец из Украины, провел на персоналах 37 боев, 28 из которых одержал победы. Ну, несмотря на возраст, у этого бойца большой опыт в профессиональной карьере. Никита уже во второй раз пробует свои силы в UFC. Первый раз он попал в промоушен в тринадцатом году, но идя на серии из пяти побед подряд, в шестнадцатом году проиграл он Миши Циркунову с Абмишиным и ушел в российский промоушен MC Fight Nights Global, где провел четыре победных поединка. Набрался, наверное, опыта за эти четыре боя И в 2018 году вновь вернулся в UFC Ну, где уже проводил бои только стоповые позиции ну, Правда, выступал достаточно нестабильно И чередовал победы с поражениями Но это уже было с топовыми бойцами Кров это разносторонний боец, имеет он хорошие навыки во всех аспектах ведения боя. В своих выступлениях предпочитает комбинировать работу в стойке, борьбу и парта. Есть проблема у Никиты с Кардио, что ну, достаточно. Плохо. Если противник попадется с хорошей выносливостью, хорошими навыками в борьбе или защитой в переводе, который умеет нагружать силовой работой свою позицию, то с таким Крыловым работать будет очень тяжело. С тем же Блаховичем, Тейшерой и Анклаем Никита проиграл именно по причине усталости уже во второй половине боя, хотя в начале поединка был довольно-таки неплох. С бойцами, которые, которые не особо любят инициировать борьбу или обладающими меньшими навыками в этом аспекте, которых Крылов мог переводить у Никиты, бои складывались в его пользу. Также Крылов умеет неплохо держать удар. В частности, это было видно в крайнем бою с Аздемиром, где Никита стойко выдержал напор игра от ударов от оппонента в начале первого раунда. И, кстати, в этом бою Никита в достаточно энергозатратном стиле выиграл э, много работы, как в стойке, так и в борьбе. Ну, хоть заметно было, конечно, усталость уже во втором раунде, но Никита продолжал инициировать работу в стойке, клинч и переводы в партер. Хоть сам партер был больше как отдых и зарабатывание очков за контроль, и попытка закончить бой на нижнем этаже э, речи там не шло. Даже вроде бы судья там подымал с партера из-за вот такой неактивности Крылова. Но ну, в этом бою в антропометрии преимущество будет на стороне спэна. Размах рук больше на 4 сантиметра, рост выше на 5 сантиметров и размах ног больше на 3 сантиметра. Оба бойца тяжело бьют. Правда, у Спэна удар будет все-таки, конечно же, помощнее. Но Крылов лучше держит удар. Спен не раз проигрывал свои бои досрочным нокаутом. Его часто потрясали в боях. Тот же Уокер Смит несколько раз отправлял в состояние Гроги и ронял на конвас Спэна. У Никиты с Держаком пока проблем не было. Правда, был проигрыш в первом бою в промоушене и все техническим нокаутом. Но там Никита просто дико, дичайший, устал после перевода от СОП по просто закрылся руками от ударов и судья остановил бой, поэтому там такого потрясения или там тяжелого нокаута в принципе не было Поэтому в стойке отдаем небольшое преимущество именно Крылову. В борьбе у Никиты также будет преимущество. Навыки в этом аспекте у Крылова явно получше. Куцелаба перевел с пена за полраунда аж три раза. Без особого напряга. У Крылова навыки в борьбе как минимум не хуже, чем у Куцелабы. Правда, есть у на Козырь в руковей в виде гильотина, которую я уже говорил. И Никита должен об этом помнить. Ну, я думаю, что команда ему это уже Вбило в голову. В Кардио что один, что второй проседают э, ко второй половине боя, но Крылов в таком состоянии сможет э, работать, сможет переводить с Пэна. Если бой зайдет во вторую его половину, Никита вполне может зараб зарабатывать очки в партере. А, плюс ко всему, если посмотреть на то, с какой позиции и в каком ключе проводили свои бои эти два товарища, то я бы отдал предпочтение именно в сторону Крылова. Поэтому здесь я кроме того, что буду болеть за Крылова, еще и поставлю на его победу за коэффициент 1.76. Также можно рассмотреть досрочное окончание боя, если на это будет вменяемый коэффициент. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу варианты ставок на этот бой и на другие бои, на которые я не успел сделать видео ввиду отсутствия времени. Но они мне интересны. Также, ну, не подписывайтесь на Телеграм, не пропускайте этот пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику. Все-таки подписывайтесь на канал, то я смотрю, много смотрит, но не подписывается. Вот. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, пока, до следующего видео.